Менду Вспоминается миф о Пигмалеоне и Галатее, когда кипрский художник создал статую Галатеи и сам же влюбился в нее. Так и правовластные телеграм-каналы, только наоборот. Им на глаза попался список доверенных лиц, кандидатов, депутатов в Государственную Думу Бушиева-Санала. Они тут же создали непотребные образы всех этих людей и тут же стали их дружно ненавидеть. Портреты они нарисовали, что я от смеха сам чуть живот не порвал. Сам-то я тоже великолепно вписываюсь в эту нарисованную корпорацию монстров. Всех придворных писателей посетила каловая рвота, что даже страшно за них стало. Это ведь явный признак заворота кишок. Хочется им сказать, ребята, успокойтесь, чуть отдышитесь, излишнее рвения не всегда на пользу, держите рамки. А я немного отвечу конструктивной критикой, как и обещал, если будут задевать моих друзей. Причем педаль в пол я еще не надавил, так что заканчивайте с площадной бронью. Меня часто стали спрашивать жители и листы, особенно автолюбители, о вырытом котловане на пересечении улиц Осипенко и Ленина. Мол, почему вырыли, почему не закапывают, когда откроют движение по перекрестку, думаю, надо пояснить людям. Да и этот случай явственно показывает коллапс государственной власти в республике. Эта яма как бы является зияющей язвой на теле нашей многострадальной республики. Одной из язв. Так вот, если заглянуть в этот вырытый котлован, мы увидим большое количество труб различного назначения. Тут и канализация, и водопровод. Но основной причиной рытья этого котлована является многочисленные утечки из газопровода. На противоположной стороне улицы Ленина тоже рыли, но утечку вроде устранили и яму засыпали песком. А вот на северной стороне засыпать котлован не получится. И вот почему. Дело в том, что газопровод в этом котловане два Имеют они пересечения и врезки друг друга выполнено много из полиэтиленовых труп и фитингов. засыпать нельзя, потому что изделия из полиэтилена под проезжей частью должны быть защищены стальными футлярами. Дело еще усложнено тем, что врезки и разводки вообще должны быть в камере, то есть необходимо проектное решение, а его наверняка нет, потому что производственно-техническая служба ваО газпром газораспыления листа разрушена. В этом однозначно вина руководства предприятия, которое не имеет ни знаний, ни опыта, ни способности принимать решения. Напомню, вся эта ситуация приключилась, когда руководство АО приняло преступное решение оставить на летний сезон повышенное давление в газовой сети города Илиста. Летом в Элисте достаточно держать 2 кг на сантиметр квадратный, но держали 4 кг. Это зафиксировано многочисленными приборами, имеющими электронную память. Так что отлынивать бесполезно. А все, что запу... а все, чтобы запустить ледовый каток. Результатом стал несчастный случай на улице Кирова, когда погибла женщина. Несчастную женщину хородили в закрытом гробу. Настолько обгорело. Сиротой остался 15-летний мальчик. Вы знаете об этом, господин Байерхаев? Всю вину свалили на молодого специалиста. Это нормально? По закону о промышленной безопасности Российской Федерации родственникам погибших от несчастных случаев полагается 2 миллиона рублей. Свяжитесь с опекунами мальчика, начните выплачивать. В жизни всякое бывает, но детям надо помогать всегда, не бросать в беде. Команда канала ЗА Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.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 Где работа административно-технической инспекции или АТИ уже не существует? На какой срок выдан ордер на земляные работы? Вопрос городской администрации. На одной из основных улиц перекрыто движение. что намереваетесь преднимать? предпринимать? Второе. Какова позиция Ростехнадзора? Почему в прессе пишут об огромном количестве выявленных недостатков в АО «Энергосервис», а в АО «Газпром» газораспределения листа при явных безобразиях «все нормально»? Может необходимо обратиться в Нижневольское управление с жалобой на непринятие мер? Насколько понимаю, что ссоры из СБУ выносить не стоит, но если срочно меры приниматься не начнут, то придется бить во все колокола. Все-таки на носу отопительный сезон, а вокруг поврежденного участка газопровода большое количество домов с индивидуальным отоплением. Им что, мерзнуть зимой? Третье. Республиканским властям вообще не, вообще не колышет, что происходит. От данной ситуации они демонстративно открещиваются. Здесь же деньгами не пахнет, только газом. Назначили дилетанта и успокоились. Четвертое. Федеральная власть в лице прокуратуры тоже не замечает эту яму. Вот если бы на улице Самохина, тогда может быть. А так, какой интерес? В итоге весь поток автомобилей с Осипенко на улицу Ленина прет через стоянку напротив Сбербанка. Могу добавить, что появилась новая утечка на третьем микрорайоне возле дома номер два. Опять открытый котлован, опять разрушенный новый тротуар. Утечку временно прикрыли бандажом, то есть закрывать котлован опять нельзя. Скорее всего, это одна линия газопровода с тем, что на улице Ленина. Что еще хотелось бы отметить? Так то, что сварочное производство на предприятии АО газпром листа на совершенно низком уровне, отремонтированные участки пузырятся природным газом, в залитых дождевой водой котлованах, это говорит об отсутствии аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, о слабой технической оснащенности предприятия. Наверняка нет плана технического перевооружения предприятия. Хотя о чем это я? В ООО в первую очередь нужен профессиональный руководитель, умеющий принимать решения и когда надо нести ответственность за свои действия, который не станет прятаться за спины подчиненных. Я знаю многих работников, они мне говорят, что ждали своего местного руководителя. Надоели варяги, но в итоге пришел местный еще хуже, просто никакой. В итоге газовая отрасль разваливается на глазах и никому нет дела. В акционерном обществе на одного рабочего приходится чуть не три клерка. Инженерно-технические работники нужной квалификации поувольнялись, Полное административное здание секретаршей помощников. Зато бригады полукомплектные. И, конечно, зарплаты маленькие. Хотя именно рабочие определяют жизнь предприятия и должны получать достойную заработную плату. В общем, ситуация сложная. Необходимо коллегиальное решение всех заинтересованных лиц. Можете меня пригласить, чтобы не говорить потом, что я только мешаю и критикую. И все же я часто встречаю молодых людей, они меня узнают, многие поддерживают, жмут руку. Это радует, значит мы прорвемся. Движение жизни, все будет хорошо. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания